друзья всем привет и снова у нас радостное событие буквально э, только вчера мне пришел пришло предложение по бонусу если я положу 200 долларов то мне будет подарок 50 э, дело в том что мы деньги эти вывели э, плюс 2153 заработали с этих э, 50 долларов как я уже показывал э, в прошлом видео и сейчас мы попробуем посмотреть выгодно ли нам будет вывести 125 долларов какая прибыль у нас будет с этого так и сумму мы запомним 178 долларов 52 цента на данный момент у меня на счету так друзья я положил сейчас на счет э, сумму 8500, но с меня списали 8677. Э, на 100, э, 177 рублей вышла комиссия от 8500. Тричь не, не такие большие деньги, поэтому все отлично. Идем дальше. Так, теперь нам надо 8500. 3C ВМД. Теперь возьмем сюда руки, обменяемся И нам нужно... И нам нужно 100... 101, сколько там делать? Не помню. 101 доллар, что ли? Чтоб нам... Так, обмениваем. 900 Так. подожди, обмена. Например, сколько это будет? Садись, восемь четыре. Так, ну вот так все сделаем, чтобы у меня было в запасе, чтобы мы сразу могли сделать перевод на покерстат. Ну, получить свой долгозащитный бонус 25 уровня. Так, один. Да, переводим. Так, мы видим такое вот сообщение, что деньги пришли на... Вот они, спугивающие, дальше 4. Так, депозит. Так, получается, что мы даже можем... Сейчас проверим. И, ребята, опять же хочу напомнить, что когда вы ложите, а, делаете депозит на PokerS, у вас должна быть сумма а, вот на этом зеленой карте ВМЗ. А, Рубли тут вот там не принимаются светмания, а именно VMZ. Так, теперь заходим на Poker открываем кассу и. Вносим сумму, пишем здесь 100 долларов. Так, USD 100 долларов, WebMoney, взем депозит. Так, в столбце 69809. 9, 9. А, к оплате, пароль. Кажется, так, вот такой у нас. И получить ход. Получить код на смс Сейчас должен поступить звонок И последние 5 цифр телефонного звонка Это и будет код Ну Как, как здесь написано 8 9 5 9, 5 и. и нажать платеж подтверждаю да, друзья оплата выполнена и мы открываем свой бонус в размере 25 долларов нам покерстанс дает дополнительные деньги за то что мы сделали и пожалуйста открываем и вау 25 долларов да вот это. Поэтому, друзья, Покер PokerStarts выполняет все свои обязательства, которые он нам преподносит. И выплачивает нам бонусы, если мы выполним законы в то время, которое нам дают и сделать. Поэтому мы сейчас посмотрим, сколько у нас составила прибыль от этих 25 долларов. Мы деньги выведем обратно на вебмани и на карту посмотрим какая прибыль у нас получилась.